Всем привет! Сегодня начнем писать небольшую игрушку. Она явно будет не закончена, потому что начинать писать одно дело, а доводить до ума это совсем другое. Но суть серии роликов будет в том, чтобы вы увидели, что использовать питон, Да, мы будем писать на питоне или Python, кому как удобно. Так вот, чтобы вы все увидели, что не так уж и сложно что-то создавать. Конечно же, сложно создавать сложные игры. Ну да, вот так вот. Да. Простые просто, а сложные сложно. Вот. Но тем не менее, как язык, довольно-таки питон простой. Вот. И сегодня попробуем начать создавать, вот. а дальше посмотрим, что получится. Так вот, Использовать я решил использовать для этого библиотеку Game. Вот, возможно, вы слышали. Как раз такая э, довольно-таки добротная библиотечка для э, создания простых 2D игр. По-моему, 3D тоже можно, но я не пробовал. Итак, первым делом я создал э, просто проект, сам гейм. Э, вот, использую для этого как он там пичарм uh, Community Edition, uh, он бесплатен его можно сказать скачать на сайте вот из для, для этого вам надо установить питон uh, установить пичарм этот uh, бесплатный и можно приступать Итак, самый главный файл сейчас создадим это у нас будет файл main но ну, мы все знаем да что и вы все знаете что вообще по классике uh, Любая программа начинается откуда-то, да, с какой-то точки входа. Ну, обычно в C и C++ это функция main. В C Sharp точно так же, ну и в других языках. Ну, Python он более скриптовый, скриптовый язык, поэтому там немного не так. Но там главная точка входа, тот файл, который, грубо говоря, установлен как начальный, да, там для запуска, вот. Короче. Что нам надо для этого? Для этого нам надо как минимум библиотечка pgame. Import pgame. Импорт pgame нету. Вот. Это, то есть, смотрите, в Питоне есть стандартные библиотеки, которые мы можем импортировать, вот, то есть включить весь функционал этой библиотеки в наш модуль есть нестандартные библиотеки. PGame нестандартная, поэтому чтобы ее установить проще всего воспользоваться не консолью, не терминалом, а непосредственно средствами вот этой IDEшки, да, PyCharm. Итак, что нам надо? Выбираем файл, <coughs> дальше настройки, дальше где это было? А вот тут, по-моему, вот. И здесь есть встроенный такой Python Interpreter. вот здесь мы можем установить нужные нам модули. Но нам нужен P-game. То есть их здесь очень много. Давайте наберем P-game. Вот. Вот выбираем его и ус делаем установку. Вот сейчас он установится. Что? Все. Установился. Это хорошо. Теперь. Теперь его можно смело импортировать. Импортировать это по аналогии с C++, include. Ну и в других там языках тоже есть какие-то такие импорты, либо include. Так, pgame. Импортируем pgame, и теперь нам доступен функционал pgame. А, вот. <coughs> дальше дальше я заведу а, вот такую вот функцию. DevMain. Ну... Можно будет даже вот так вот сделать, даже вот так вот. Ну, я так не буду, короче. Потом ее вызову. Dev main. Вот так вот объявляются функции. В питоне все просто, да, в языке C, C++ у нас есть. И в Java скрипте, по-моему, есть вот такие фигурные скобки. В питоне тут здесь все просто. Здесь просто отступ. Отступ, вот. В данном случае у меня установлена отступ в 4 пробела. Так вот, создадим первую главную нашу функцию, в которой мы проинициализируем. Даже не проинициализируем, давайте просто выведем чего-нибудь на экран. На экран, на, на консоль, да, hello, вот так вот. И попробуем запустить. Смотрите, меню run и выбираем run. Так как у нас конфигурации еще никакой не было, то при первом таком запуске потребуется создать конфигурацию. Ну, я сразу вот выбираю main. Вот, и все, короче, заработало. Так, что вы можете увидеть? Увидеть. Ага, смотрите, ничего на консоли мы не видим. Почему? Потому что это вот объявлено как отдельная функция. Чтобы ее вызвать, вот непосредственно вот здесь можно вызвать нашу функцию. И давайте еще раз запустим. Так, от чего ты не сохранила? Вот, мы увидели вывод в консоль или в терминал hello. Теперь мы приступим к созданию окна. Да? С помощью пигеем это довольно-таки легко и просто. Но ну, Насколько я смотрел, пигеем это вроде бы даже используют SDL. То есть это обертка над SDL. Что такое SDL, можете гуглануть, поискать. Ну и у меня есть небольшие уроки на канале. Так, что нам надо сделать? Ну... Скажу сразу, игру я особо не продумывал, я просто прикинул, на бумажечке нарисовал, что будет, вот, ну, а дальше, дальше, дальше будем смотреть по ситуации, потому что м -м, очень много времени на это требуется, чтобы с нуля создать игру полноценную, все продумать, вот, и мой вам сразу же совет, сначала продумайте, что вы будете делать, потому что потом вы будете утыкаться в какие-то, Простые банальные вещи, о которых вы не подумали, и в результате будет страдать весь код и проект в целом. Появятся такие вещи, которые называются костыли, и, и все такое. А из-за костылей появятся ошибки, а потом надо ошибки править, появляются новые костыли, костыль на костыле, и в результате программа не очень стабильна. Так, продолжим. Что я говорил? Я говорил, что я сейчас, ну в целом я имел ввиду, что я буду где-то импровизировать, потому что у меня готового, нормального проекта нету, то есть есть какой-то был набросок. Вот. Но сейчас я вижу, что нужно создать какой-то отдельный модуль, в котором у нас будет функционал по созданию окна вот, и, грубо говоря, доступ к, непосредственно к этому окну для этого я заведу еще один файлик и, и, и назову его так python файл Singletons. так сингл single, вот синглтон это такой паттерн то есть, если перевести, это одиночка. Здесь будут одиночки. То есть объекты одиночки, которые существуют только в одном единственном экземпляре. Вот как раз объект, который будет представлять наше окно, и в целом доступ, мы можем иметь доступ к нашему окну, будет осуществляться через вот этот единственный объект одиночку. Под одиночки также хорошо ложатся логирование, то есть логировать надо из разных модулей, но иметь один и тот же объект. Поэтому, поэтому вот в файлике Singletons будут у меня лежать такие классы для объектов-одиночек. Так, и сразу же импортируем pgame, потому что он нам нужен. Мы же здесь будем создавать окошко и создадим класс. Класс создается довольно-таки просто в питоне. Пишем слово класс и дальше имя класса display и две точки. Вот. И, собственно говоря, вот есть такая... Стандартная функция. Она, она, она означает. Э, в языке, например, C++ есть конструктор. Ну там в C# есть конструктор. В Питоне это вот такая функция. Init. Два подчеркивания в начале, два подчеркивания в конце. Это конструктор. Есть также деструктор. Он пишется вот так вот. Del. Но ну, деструктор нам, в принципе, не надо будет. Нам нужен конструктор. То есть, задача какая? Сейчас из, э, описать этот класс так, чтобы он был э, синглтоном, одиночкой. Да? Что я делаю? Я завожу внутри класса вот такую перемену, instance. Это, это будет классический синглтон. Я не знаю, как он называется в питоне и сколько их уже есть, но обычно... Поздняя инициализация это синглтон Мейерса классический. Вот, поздняя инициализация это имеется ввиду то, что объект создается при непосредственном доступе да, к объекту. То есть не в самом начале старта программы, а тогда, когда кто-то первый захочет получить доступ к функциональности объекта. И вот на этом этапе первый раз создается объект, а дальше уже используется созданный. Смотрите. Когда внутри класса мы пишем два подчеркивания. Такую переменную переменную создаем или функции. Это означает по аналогии с C++ private доступ. То есть извне э, этого класса мы доступиться э, к этой переменной не можем. То есть это я создаю. Грубо говоря, глобальную такую переменную внутри, ну, глобальную ограниченную этим классом. Да? Вот. И инициализирую ее а, вот таким словом нам нам это в том же C++ или в C все или ноль это значит объект ну ничего не хранит то есть в инстанции мы будем хранить непосредственно наш объект нашего класса сейчас все увидите смотрите теперь делаю что я делаю делаю еще я делаю создаю функцию а по поводу этих двух подчеркиваний. Точно так же и для функций. Если есть впереди два подчеркивания, она скрыта. Если одно подчеркивание, она доступна для наследников. Но в целом, как бы, в питоне такого прям контроля нету. Ну, даже в том же C++ можно получить доступ к приватным переменам. И в питоне можно, но это, понятное дело, плохой признак. Вот. Теперь смотрите так давайте я сначала э, создам создам функцию так класс метод ну это Грубо говоря, мы объявляем, что функция эстетична. Ну, грубо говоря. Вот Пока давайте не будем... Я, давайте я на самом деле не буду сильно вдав вдаваться в подробности, вот, чтобы не затягивать урок. То есть какие-то вещи вы можете открыть, там справочник и почитать. Вот. Самое главное, будем смотреть на процесс. Итак, создаю такую функцию. GetInstance. GetInstance uh, у нас будет возвращать непосредственно объект что мы сделаем первый вызов если not cls ой, ой, ой. А, так instance то есть not if not if not то есть получается вот сейчас а, у нас а, ну этот if не сработает вот if not то есть if Instance, это означает, если instant не none, если он что-то содержит. Ну, сейчас логику увидите. Так, if not, то мы что мы делаем? Мы создаем ä, непосредственно объект. Вот, создаем объект. Иначе, даже тут нету иначе, мы возвращаем. То есть, смотрите, э, что мы сделали? Мы сделали функцию для создания объекта. То есть любой кому понадобится функционал э, класса display, ну непосредственно объект и функционал он будет э, вызывать функцию get instance get instance внутри get instance как вы видите такая простая проверка если инстанса э, еще нету э, вот то есть по факту в данном случае если он нам ну можно даже например вот так вот если давайте чтобы проще была логика из нам вот если есть пустой, мы создаем объект. Если же он уже не пустой, то мы возвращаем непосредственно этот объект. Дальше, что нам еще нужно? Так как это у нас класс будет отвечать за создание окна, то заведем парочку еще вот таких вот переменных. У нас будет размер нашего окна. Screen Resolution. И мы, я на бумажечке прикинул, это примерно будет 992 на 640 То есть что это такое 992? То есть это будет типа платформера, я так тоже на бумажечке нарисовал В котором будет 31 на 20, грубо говоря, блоков Вот, и такое окошечко будет, и внутри этого окошечка будет происходить, наверное, какие-то все действия что это за тип? Смотрите, я создал переменную. И вот в скобочках что-то. Это тюпл, это кортеж. Вот, давайте я сразу вот тут напишу Type. И что такое кортеж? Почитайте. Довольно-таки популярная вещь в питоне. Вот. Ну, и тут есть еще такие списки. А, ой, такие типы, как списки. Деревья, ну, хэш-таблицы или как они правильно здесь в питоне называются, точно не помню. Ск... Подождите, скрин, вот так вот. А, вот. А, есть списки, например, и кортежи. В чем разница? Списки можно изменять, а кортежи нет. Они один раз инициализировались, это, грубо говоря, константа. Все, изменить значение нельзя. То есть поэтому тоже нужно правильно выбирать, что использовать. Так, смотрите. А, разрешение экрана есть. Дальше будет у нас цвет фоновый вот можно его использовать а можно какую-то картиночку это уже потом решать вам а, то есть 0,00 это черный цвет а, вот и еще будет будет fps то есть количество кадров в секунду это будет равно 30 дальше что нам еще нужно нам нужна функция просто функция и которая будет инициализировать непосредственно а, наш экран, init, вот так вот, в этой функции init а, мы будем так, давайте, еще в конструкторах, кстати, заводят переменные, ну, хороший а, тон, это вот здесь уже объявлять какие-то переменные внутренние, которые будут использоваться, будет у нас surface а, и он Будет у нас начальное значение, да блин, none. Дальше, смотрите, функции и нет. Я проверю, если вот это surface, который будет непосредственно отвечать за ну, полотно, да, за наш экран. Если surface is none, то создадим его. Self face и создаем вот так вот пи Дальше, дальше дальше Display. Блин, что Display. дальше дисплей блин, что-то я дисплей дальше установим режим set mod set mode. и в этот set мод мы мы передадим наш наше разрешение экрана есть. Теперь, теперь по-хорошему, по-хорошему, э -э, это будет инициализация по факту p движка. Дальше, так как у нас есть э -э, переменные, э -э, скрытые, по-хорошему надо сделать функцию, которая будет возвращать э -э, их значения, потому что они нам пригодятся. Нам пригодится FPS, наверное, там э -э, фоновый цвет и разрешение экрана для этого делаем вот так вот смотрите можно написать функцию dev дальше get screen resolution. есть и здесь непосредственно вернуть return э, разрешение экрана ой ой ой ой, -ой. вот. Ну, смотрите, когда кто-то будет использовать, то есть, если это простая функция, которая возвращает что-то, то можно к этой функции добавить еще вот такое ключевое слово. Property. В чем различие? Если без ключевого слова property, то когда мы у объекта будем получать доступ, нам нужно, смотрите, его использовать вот так вот. Наш, например, object со скобочками, да? Вот, это если без property, то есть по факту просто упрощение, да? если мы допишем property, то это получается как свойство, ну в принципе так и называется property, и вот эти скобочки уже не нужно указывать, да? то есть по факту это визуально люди видят, где есть свойство, а где есть вызов функции. Функция обычно что-то выполняет, в данном случае она ничего не выполняет, она просто возвращает у нас непосредственно какие-то переменные поэтому давайте напишем property и это у нас будет свойство вот ну конечно же можно еще а, можно еще здесь сделать открытыми переменные а, и тогда не получать к ним доступ напрямую но я так делать не буду так сейчас я допишу эти пропертя для других переменных и продолжим так вот я дописал теперь у нас получился а, в модуле Single tones, один уже синглтон дисплей. Который, в принципе, очень прост. В функции init мы инициализируем, то есть устанавливаем режим дисплея. Вот, вот-вот, вот. В принципе, можно было бы тут э, сам э, p -game инициализировать. Но я сделаю это вот здесь. Итак, смотрите. Теперь, теперь нужно э, непосредственно получ подключить этот модуль импорт. И пишем single tons вот дальше дальше функции main мы что мы сделаем мы функции main первым первым делом инициализируем наш пигеем то есть есть стандартная функция вот и нет вот она <coughs> есть следующим следующим делом мы получим наш объект вот this Play, создадим переменную то есть переменные, как вы видите создавать довольно таки легко не надо ни типа описывать ничего пишем singletons дальше в тоне у нас есть display и у дисплея get instance <coughs> есть и теперь проинициализируем выставим наш э, установим наш экран э, в определенный режим В данном случае вот создадим э -э, экран а -э, с таким разрешением так смотрите импортировать можно импортировать вот таким вот образом импорт singletons и чтобы получить доступ к какому-то классу да нужно писать singletons display точки, и все такое либо же можно from singletons import display то есть из синглтона импортируем display и вот вот так вот правильно вот. теперь тут маленькую буковку надо потому что чтобы не было пересечений ну можно либо так либо так либо еще можно еще один способ ну давайте я не буду путать буду использовать только один Итак, есть то есть вот у нас три грубо говоря строчки и по идее мы уже должны сейчас получить окно Давайте попробуем запустить. Запускаю, как вы видите, окно появилось и сразу же куда-то пропало. Вот. Ну, все правильно, потому что оно было создано, проинициализировалось, и, в принципе, сразу же программа после ИНИТа и завершилась. Поэтому, чтобы она не завершалась, я думаю, вы уже понимаете. Если особенно смотрели мои ролики, то, конечно же, нам нужен какой-то цикл игровой. Да? В этом игровом цикле обычно что происходит? Идет получение данных, обработка данных и отрисовка. И вот так вот по циклу выполняются вот эти три действия. Соответственно, нам нужен какой-то цикл. Вот. Ну, первое. Давайте создадим while. While что-то, да? Что-то должно крутиться, пока что-то не произойдет. Давайте я создам перемену done равно false. Вот. Пока not done но дан. то есть пока дан не станет нет труда то есть пока вот false у нас будет крутиться цикл что нам надо сделать первым делом нам надо получить доступ к все вот к вот этой вещи которую мы получили от пигейма да когда установили режим вот и доступ у нас есть пропертя, ну или функция, да, мы можем получить доступ к этому Surface. Соответственно, его нужно чем-то заполнить. Заполнять будем вот таким вот образом. У нас есть уже объект нашего синглтона, дисплей. Пишем точечку get, get, get surface. Так как у нас это свойство, скобочки можно не ставить. Дальше. И надо заполнить его чем-то. Фил, есть такая функция, то есть по пигейму в принципе довольно таки подробная справка, поэтому не стесняйтесь и лезьте и смотрите. Get bg color, то есть background color, то есть мы наша фейс наше полотно заполним пустым, ой, не пустым, а черным цветом. Дальше нам нужно получить, создать такую переменную events, вот пигейм uh, uh, и так сейчас event get что это такое то есть мы на каждой итерации цикла будем uh, запрашивать у пигейма у движка да uh, какие события есть и в зависимости от накопленных полученных событий мы будем принимать какие-то uh, решения uh, вот и так и так и так Так, первым делом э, нам надо получить узнать, есть ли события выхода из игры. Давайте вот так вот. if event. Type равно p game q. Выход да. А, нам надо в цикле еще пробежаться. Там же может быть несколько ивентов. Event in events вот так то есть там может быть череда каких-то событий нам надо пробежаться если хоть какое-то из этих событий если есть события выхода то нам нужно завершить наш цикл дан равно true. есть вот дальше если э, нету выхода, ну, выход это обычно, если Alt в 4 нажмем, либо нажмем э, у окошечка на крестик, то произойдет э, закрытие окна, и, соответственно, придет, прилетит вот такое вот событие. Вот, но во всех других случаях э, нужно, нужно нам э, обновить наш экран. Для этого вызываем стандартную функцию пигейма и Update, update. вот. То есть можно указать э, какой-то прямоугольник, либо же полностью весь экран. Ну тут тот, кто уже с SDL немного знаком, либо хорошо знаком, вообще очень легко разберется с пигеймом. Э, дальше, дальше нам еще надо установить э, FPS, как вы помните, да, количество кадров в секунду. Чтобы это выставить, нам нужно сделать так, чтобы э, была какая-то задержка. Но ну, в данном случае, если 30 кадров в секунду, то там сколько, по-моему? Или, подождите, 60 кадров, то там 33 миллисекунды надо, чтобы была задержка. Но мы этого вычислять не будем, мы сделаем попроще. Мы импортнем, а, а, а, импортнем. даже, в принципе, импортировать ничего не надо. Мы у p а сделаем вот что. Клок а, и запросим такой вот объект по моему вот так вот вот так вот, да объект клок вот дальше дальше в конце нашего нашей итерации мы сделаем следующее мы здесь можем указать задержку задержка вот устанавливается вот таким вот образом берем наш дисплей и получаем количество fps вот. То есть, грубо говоря, здесь будет передано 30, а внутри этот тик сам рассчитает, сколько миллисекунд нужно подождать. Соответственно, каждая итерация будет раз 30 итераций в секунду. По-хорошему будет занимать у нас... Ну, если у нас не будет очень сложных вычислений, конечно же, потом надо будет рихтовать. Но сложных пока здесь не будет точно, поэтому, поэтому можно смело задерживаться э, на конкретное значение. Потому что есть еще такая тема, когда может быть загрузка, и там динамически рассчитывается какая задержка. Потому что какой-то кадр может, например, отрисоваться за одну миллисекунду, а какой-то кадр за 2 миллисекунды или вообще за 10. И, соответственно, стандартная задержка, например, 33 миллисекунды не катит. Надо динамически постоянно вычислять. Брать время в начале, в конце и постоянно обновлять, чтобы у нас более-менее все было стабильно, но здесь нам это не надо, это сто процентов, потому что у нас довольно простая будет игра, ну или подобие игры. Ну и в конце, когда у нас все закончится, вот когда цикл закончится, нам надо деинициализировать сам движок. В принципе, если мы даже это забудем, ничего страшного не произойдет, потому что сам процесс завершится, но тем не менее, правила хорошего тона... Нужно это делать, потому что если мы это не сделаем, наступит тот момент, когда мы словим какие-то грабли, да, наступим на какие-то грабли, вот. Как вы видите, было создано окошко, вот оно, вот окошко, раз 30, 30 раз в секунду обновляется экран, черный цвет у нас есть, вот, ну давайте быстренько я цвет поменяю, Red RGB, давайте синий. И на этом сегодняшний урок закончим. Вот, синий цвет. Так, ну, чтобы не затягивать, буду стараться ролики покороче делать. Вот поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.